Значится так, товарищи мои Вы на канале Winterfell С вами я, Асерой Кинджи Сегодня у нас будет небольшой бьюти ложек Покажу вам, как нужно ухаживать за своим личиком Нет, нет, нет, покажу, как именно я это делаю Кстати, буду использовать мицеллярную вот эту Ха, мицеллярную Ладно, гиалуроновую пеночку кремни Так Ножик, чтобы побрить лицо ну и немножко пресной воды, потому что многие ухаживают водой, а я водой вот, пью ее. Так вот, начнем с того, что я избавлюсь от лишней, ли, лишней шерсти. Смотрите, просто. Опа! Вот! От излишней растительности на лице мы избавились. Теперь используем э, гиалуроновую пенку, которая обогащает кожу, смягчает ее, дел... очищает поры с помощью пеночки. Ну и гиалуроновая кислота, разумеется, придает. Хороший, ровный тон кожи Ну, где-то дня за три использования Уже у вас нормализуется тон кожи Будет мягенькая, прекрасная кожа С очищенными порами Короче, она используется либо утром, либо вечером Ну, понимаете, как я ей пользуюсь Короче, выдавливаем Небольшое количество на ладошку Так как это гиалуроновая пенка Нам нужно создать пенку берем немножко, капаем водички в ладошку И теперь... Пальчиками другой руки создаем пенку, сбиваем, сбиваем, о да, делаем грязь, делаем грязь, ребята. Так, получившуюся пенку у нас, где-то где вот такую вроде как, наносим а, массажными, а, этими самыми ну, круговыми массажными движениями на кожу лица, осторожно, рядом с а, глазами. И под глазами. Если в глаза попало, то сразу же, блин, сразу же. Понимаете, ребята, не надо ждать, пока она будет там выгорать, выкисать. Бежим, промывать водой. Да и все. Если в глаза попадет, то водой. Хорошо, ждем немножко. И... Я надеюсь, я все намазал, потому что я не вижу, что у меня там происходит. Ждем, пока она немножко очистит. И потом можно будет смывать, смывать будет вам немножко сложновато, потому что она будет как мыло, знаете, вы смываете, она еще сильнее пенится, очищает хорошо, прекрасно. Опа, смыл. А теперь, ребята, посмотрите, как мое лицо стало немножко получше, чем было до того, как я побрился. Ладно. Теперь, так как немножко подсушила, там подсохла, того, что я смывал водичкой, я беру Крем увлажняющий Конечно, убирать крем вам нужно Под свой тип лица Под жирный или не жирный Тип кожи Я в основном пользуюсь увлажняющим Потому что у меня в основном сухая кожа Но не сильно так, чтобы она увлажнялась Чтобы потом ходишь, у тебя блестит все на солнце. Знаешь, я блестяще выгляжу Нифига это не блестяще выглядит Короче, немножко берем И опять массажными круговыми движениями втираю свое лицо придавая ему гладкость, нежность, избавляясь от шершавости. А так как я пойду сейчас на улицу, а у нас зима, то она поможет мне избавиться от потрескиваний. Блин, я много взял. Поможет моей коже не треснуть на морозе, особенно губам прекрасным. Также будьте осторожны, чтобы не попало в глаза. Ну и вот, сейчас еще ручки немножко помажу для рук отдельная, но если уж начал, то почему бы и нет? Я еще здесь помажу, чтобы мягко все было хорошо закручиваем, и отставляем. Также, что мы делаем с волосами? Вот, когда у меня были длинные волосы и они в растопырку были, мне не некогда было это что-то делать, я пользовался гелем для укладки. Такое себе, знаете, ребята, такое себе, Ну, тоже наводишь, Фу, пахнет лаком. Ну, Вы поняли и немножко так. Все, все, все, ребята, не забывайте почаще мыть лицо, желательно с мылом. Кстати, Неве, Nivea... ой, Даф мыло такое классное, там такие запахи разные, оно еще, в общем, да, мне нравится дав мыло, частенько им пользуюсь. В общем, да, как-то так. Но это малая часть, у меня просто нет денег, чтобы пользоваться. Пишите в комментариях, чем вы в основном пользуетесь, как ухаживаете за своим лицом. И Вот, с вами был Асракинджи. Вы были на канале. А! Фух, я испугался. Эта капля упала. Я просто боюсь пауков всякой жирности. Мало ли, ребята, мало ли. Все, с вами был Асракинджи. Всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. Ой, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Асракинджи. Всем пока.